Здравствуйте! У нас сегодня Здрасте. здесь свадьба. Мы приехали в красивую штучку под названием Даргавс. штучка. Чтобы снять свадьбу. Да, свадьба будет вот здесь. Ну, сейчас мы поедем. Фиографы некрасивые. Рот закрой. Короче, вот здесь некрасиво, красиво там, где мы будем. Поехали. Делаем. Вот Давайте я тебя сбоку сфоткаю, ты посмотришь. А, Здрасте. <свят> нас фотосессия. Я сутлюсь, ты послан, вот так стоишь, делать, да? Надо, ты, ты стоишь, как будто тебя здесь сюда не звали. <свят> <свят> ты ее к себе, ты же больше. <свят> Расстег... Можешь расстегнуть пиджак, <свят> а то он сейчас <свят> у тебя буковица лопнет. Он так нависает. Чем больше естественных поз и моментов, тем будет лучше. Ебать, а Че обидно на сейчас будем кататься давай давай Ну, там нету высоты даже, там же сразу обрыв <музыка> Сейчас можешь орать Теперь посмотрите, где смотри вишина кривая И вот такой вот жених сел один началась суета-сует свадьба уже почти что началась тут сейчас начнется церемония которая будет вот здесь проходить на фоне вот такого вот красивом да вот у нас жених с ведущей это у нас каравай с это вот у нас вот такая, красивая вот такая вот это все наши гости это барабанщики это наш видеограф это друг Там жениха, есть, это жених, колонка, это, это наш пилот, всемогущий пилот. Эй, горы, горы! А э, если ты еще не сатулилась? А это подружка невесты. Ой, собака! Здорово! Ты нервничаешь? Не, у меня все спокойно, все четко. Лучший день в моей жизни. Как честно. танк перед маневрами. Вот должно начать по Кавкасу, да? Вы готовы? Посмотри на Настю и на самый главный вопрос жизни человека. Согласен. В общем, пока что у нас очередная пара стала мужем женой, мы идем дальше. Лева, Лева, а что сейчас было? Много чего было. Смотри. А что за танец? тяжелый А чё, нормально? Нет. Сам умеешь? Нет. Почему? Это не мой профиль. Он... Это не мой профиль. Он обманывает. Я сейчас буду другой танцевать. Он обманывает. Который, чё, в моём профиле, сейчас умею. он будет танцевать Хонга. Нет. Горский. Поедино. Поедино? Да. Это мой профиль. Кинешь кого-то бурку. Посмотрим. Можешь кого-то из-за Что докопался до собаки? А? До собаки что докопался? А? А, сам... сам... а может, а не может это, а может, может, это... <с> не сука? Я проверял. Визуально. Не промажешь, не промажешь. Ты еще и целился. Вот, и открываю. Где мы находимся. Мы находимся вот здесь. Вот, Ильбис отель. Вот мы поворачиваем. Вот дорога. Показывает все правильно. Она меня сволочь назвала. А он меня пнул. Так а я подчеркнул. специально. Подружки что вы ощущаете? По поводу того, что моя подружка замуж вышла. Да, это понятное дело. Ой, вы какие-то расплющенные. Потому что, может быть, вот так вот камеру приподнеси, надо немножечко. Смотри. Не, на самом деле смотри как-то. Да-да-да, да, да, просто... ладно, смотри. <сёк> <сёк> Это чё, нет, серьёзно? Нет-нет-нет! Чё так близко к ней сел? <сёк> Ахдаунай! Давай <сёк> Марта, в токене ахдаун, тхей. Как будто бы вы в диноге в лагере. <сёк> <сёк> а Ливан будет ваш этот, вожатый без разницы можно осетинцы говорить Осетинцы тоже можно говорить хочешь с тобой по Палаума, подожди-ка а я тебя этот в осетинцы посвящу осетиннцев ты будешь был и будешь и всегда будешь как осетин я да, да, бристка